Друзья, речь сегодня пойдет об очень тонких вещах в этом проекте. Речь пойдет о кредитах. Но изначально я скажу об очень классном обновлении, но сейчас вот, точно даю гарантию, оно очень сильно порадует всех, кто сегодня на этом вебинаре находится. Благодаря этому об, об, обновлению да, компания вырывается во вне конкурентную среду в сравнении с другими проектами, потому что такой функции, о которой я сейчас расскажу, нет ни в одном проекте, вообще ни в одном. Смотрите, друзья, речь идет о функции срочная продажа. И показываю, как эта функция работает. У функции есть лимиты. То есть человек может использовать эту функцию от 100 токенов и более. То есть ограничений по максимуму нет, можно продать весь свой токен, но не менее 100 токенов. Остальные, ну, более мелкие транзакции, можно продавать в виде, обычных, в виде выставления обычных ордеров на продажу. Дальше. Комиссия за операцию, за срочность удерживается в биткоине и составляет 7%. Как эта комиссия взимается, скажу чуть позже, на слайде вы это увидите. Дальше. 100% токенов, которые человек продает после вызова этой функции, будут сожжены. Да, мы знаем уже все прекрасно, что каждая транзакция в сети... Проекта Феноменал вызывает рост стоимости токена. Соответственно, здесь э, включается дефляционная модель, которая повышает стоимость токена. Тоже покажу, как это работает. Следующий момент. Возмещение начисляется мгновенно. То есть ваша, после того, как человек заказал э, вот эту, вызвал эту функцию срочной продажи, Ордер не пойдет на биржу и не будет там ожидать каких-то дней для исполнения. В ту же секунду, как только человек сжигает свои токены, он получает возмещение в биткоине по курсу на момент операции. То есть, если, к примеру, у человека токены были куплены по доллару, они выросли до двух, и человек решает, что он сегодня продает все свои токены, то, соответственно, возмещение ему будет произведено по 2 доллара. Я условно привожу цифры в долларах. Соответственно, здесь мы работаем только с биткоином. Следующий момент. Это не распространяется на замороженные кредитом токены. То есть, если у партнера есть взятый кредит, и часть токена заморожена кредитом, то, соответственно, эти кредитные средства срочно продать будет невозможно. Следующий момент. Функция вызывается отправкой команды Telegram-боту. Возьмите, пожалуйста, ручки и запишите для себя где-то в блокноте, каким образом эта функция вызывается, чтобы вы в дальнейшем спокойно могли ее протестировать, опробовать, ну, единственное, не доводите ее до конца, да, потому что сейчас сжигать токены, ну, это полный абсурд. Надо понимать, что они еще не успели вырасти для того, чтобы сейчас их продавать срочно. Итак, друзья, рассмотрим пример, как эта функция работает. К примеру, у нас есть партнер Алекс. В данный момент у Алекса есть на балансе 824 токена. Алексу, у, у Алекса в жизни появилась какая-то жизненно необходимая ситуация, и он понимает, что для того, чтобы эту ситуацию решить, через пару дней ему нужны будут деньги. Он помнит, что у него в проекте работает актив, <coughs> и, соответственно, он нажимает кнопку, э, то есть вызывает команду, она делается отправкой «slash fast sell». Да, то есть такая команда отправляет боту, И дальше система сообщает человеку, вы собираетесь сжечь токен и получить возмещение в биткоине. Эта выплата будет произведена из пула обеспечения, и, соответственно, возмещение будет начислено вам мгновенно. Далее человеку предлагается ввести ту сумму, которую он хочет сжечь, от 100 токенов и до э, максимальной отметки, которая у него сейчас есть в доступе. Как только человек вводит эту команду э, и отправляет э, сумму, которую он хочет э, сжечь, система обрабатывает его заявку, ему мгновенно начисляются на баланс биткоины, а его токены, на все, все токены, которые он отправил на сожжение, э, уходят и сжигаются. Что при этом происходит с балансом? В системе проекта как мы знаем у нас есть пул обеспечения и у нас есть выпущенные токены которые находятся в обороте в тот момент когда алекс отправил к примеру 100 токенов или 800 токенов для того чтобы получить возмещение в биткоине сто процентов этих токенов сжигаются то есть, соответственно, после сожжения токенов в обороте становится на то количество, которое было сожжено меньше. Из пула обеспечения Алексу выплачивается биткоин, начисляется на баланс за вычетом 7%. То есть, соответственно, из пула обеспечения уйдет не 100% на выплату Алексу, а 93% за вычетом вот этой комиссии. Соответственно, денег в пуле обеспечения, как всегда, осталось э, больше. Да? И мы помним с вами формулу. Стоимость токена всегда равна количеству обеспечения в пуле э, ликвидности, деленное на количество токенов в обращении. Вот такая функция у нас появилась. Вы можете уже сегодня попробовать ввести в бот эту команду и, соответственно, получить вот такое сообщение, которое вы видите на скриншоте. Единственное, не отправляйте цифру, потому что в тот же момент ваши токены будут сожжены. Далее. Переходим к системе кредитования. Друзья, готовьтесь. Вот прям постарайтесь вникнуть в каждое слово которое я сейчас буду произносить основные моменты которые необходимо знать займы которые существуют в системе проекта phenomenal выдаются в зависимости от статусов которые имеет пользователь соответственно на в статусе Silver человек может получить займ 60%, и этот займ может быть единичным. То есть в течение одного периода времени у него может быть только один открытый займ. На статусе Gold человек одновременно в течение определенного периода, к примеру месяца, может взять один за другим два займа. Тоже буду рассказывать, почему это можно сделать и для чего это в принципе нужно. Следующий момент. Очень многие пользователи не понимают, откуда берется м, займ, то есть каким образом этот займ считается. Большинство почему-то думают, что займ выдается от количества токенов. Но если вы сейчас внимательнее вникнете в... в в информацию, то поймете, займ берется не от количества токенов, а от их стоимости. Пример. Наш знакомый Алекс, у него есть, к примеру, 100 токенов. На сегодняшний день стоимость этих токенов равна 0,1 биткоина. Я пример, привожу чисто условный пример, без каких-то привязок к цифрам. Далее. Мы все знаем, что в проекте стоимость токена повышается с каждой транзакцией, и она растет каждый час. Соответственно, на следующий день те же 100 токенов, которые были на балансе у Алекса, уже будут стоить на 1% больше. Да? То есть завтра они будут стоить тысячная биткоина. Через 10 дней те же самые 100 токенов будут стоить уже 0.11 биткоина. Да? И, соответственно, смотрите, когда Алекс сегодня берет бит, э, залог, э, займ, то, соответственно, в залог от него, от его имени поступает 0.1 биткоина. Давайте условно представим биткоин 10 тысяч долларов. То есть у Алекса есть сегодня 1000 долларов, на которую он может взять кредит к примеру, 80%, если он VIP. Соответственно, на эту тысячу он берет, если он возьмет их сегодня, то он получит займ в виде биткоина стоимостью на 800 долларов. Дальше. Если Алекс под те же самые 100 токенов возьмет кредит через 10 дней, когда его актив уже будет стоить не 1000, а 1100 долларов, то он, соответственно, получит в виде займа уже 880 долларов и так далее. То есть если Алекс возьмет это через месяц или через два, то, соответственно, он сможет взять в виде кредита совершенно другую сумму для понимания его. Следующий момент. Когда Алекс производит покупку, выдача займа начинается минимум, от суммы 001 биткоина обратите внимание статус бронз он у нас не, не имеет возможности приобретать займы брать кредиты да и из почему потому что Степень хранения, то есть лимит хранения токенов на учетке бронз, на статусе бронз, она равняется 0,075 биткоина. Она не дотягивает до минималки. Поэтому возможности на бронзе взять кредит нет. Следующий момент. Каждый день с Алекса будет взиматься комиссия. Эта комиссия будет равна 0,1% в, в сутки от той суммы, которая находится в залоге, от стоимости токенов, которые находятся в залоге. Это примерно около 3% в месяц. Что будет происходить при этом? Вспоминаем нашу балансовую систему. У нас есть пул обеспечения, у нас есть, соответственно, имитированные токеры, токены. Да? В тот момент, когда происходит списание, соответственно, каждый месяц э, количество токенов будет уменьшаться примерно на 3%. Система дефляции, опять же, работает. А в пуле обеспечения при этом остается все 100% обеспечения. Люди... Оплачивая с людей удерживается комиссия. Она удерживается в токене каждый день. И каждый день этот удержанный токен в виде комиссии сжигается. Токенов становится меньше. И вспоминаем опять нашу любимую формулу. Количество токенов равно, о, стоимость токена равна количеству обеспечения в пуле, деленное на токены, находящиеся в обороте. Токенов становится постоянно меньше, из-за этого стоимость их растет. Всем, смотрите, еще одна очень тонкая деталь. Токены на 100% обеспечения кредита будут заморожены. То есть когда человек берет кредит, к примеру, Алекс берет кредит на 0,1 биткоина. Соответственно, в этот момент у него замораживаются все 100% токенов, которые сейчас находились у него в доступном балансе. Они заморозились, и так как цена токена постепенно растет каждый час, каждый час они начинают постепенно размораживаться. Дальше. Замороженные кредитом токены – Точно так же растут в цене и приносят постоянный доход. Говорю для тех партнеров, которые постоянно задают этот вопрос на встречах. Замороженные токены растут или нет? Да, все токены, которые находятся на балансе у пользователя, неважно, замороженные они или в свободном доступе, они приносят доход в виде роста стоимости. Идем далее. Все займы и все операции с токеном мы производим в разделе «Токен». Люди почему-то путаются с этим и пытаются найти займы где-то в разделе «Финансы» и так далее. То есть все операции с токеном только в разделе «Токен». Есть наш знакомый пользователь Алекс. В тот момент, когда он взял займ, у каждого пользователя в разделе «Токен» есть кнопка «Займ». Соответственно, здесь, нажав на эту кнопку, мы можем получить всю информацию о том займе, который мы брали у компании. Здесь будет написано размер займа, то есть вот сейчас у Алекса это 0,2 биткоина. Далее, размер обеспечения 0,25 биткоина, сколько токенов в данный момент заморожено, то есть находится в замороженном состоянии. Дальше. Курс, при котором брался кредит. Вот этот кредит взят был при 14 тысячах Сатоши. И, соответственно, текущий курс, то есть насколько с момента взятия кредита выросла цена. То есть вот сейчас, в данный момент, у Алекса, по сути, разморожено практически 19% токена, которые он э, брал в кредит. Далее. Какие варианты, э, как Алекс может поступить со своим займом? То есть какие есть для него варианты. Первый вариант это самоокупаемость. Друзья, вот этот момент очень тонкий. Нужно, чтобы каждый из вас его понимал. Самоокупаемость не говорит о том, что все токены у человека будут разморожены, там, к примеру, через 80 дней. В любом случае, если человек не погашает кредит или не сжигает этот кредит, он остается, остается с этим кредитом. Но уже на 80-й день, если, к примеру, человек брал 80% займа, то его... Токены на 80% будут разморожены, и человек сможет эти 80% использовать. Весь остальной токен, который находится в залоге, он так и остается в, в залоге под кредитом. Вот эту тонкость тоже многие не понимают. Далее, у Алекса есть возможность погашения кредита. И есть возможность сжигания кредита. Рассмотрим для начала, как работает система самоокупаемости. В примере, для того, чтобы мы могли понимать, какие средства у нас находятся на балансе в свободном и замороженном состоянии, мы используем кнопку «Токен». Далее, мы для того, чтобы нам постоянно на эту кнопку не нажимать, Компания сделала такую функцию, которая называется «Обновить обновление». Да, вот она, еще одна кнопка. Мы можем на нее нажать, и в, в режиме реального времени произойдет пересчет по тому курсу, на который сейчас есть цена. Смотрите, как это работает. К примеру, Алекс нажал первый раз на кнопку «Обновить». В 6 часов 25 минут 1 ноября. Мы все знаем с вами, что каждую половину, в каждую половину часа компания обновляет рост стоимости токена. То есть в нашем интернет-эксплорере, да, точнее в токен-эксплорере, происходит обновление стоимости. Соответственно в 6.25 цена токена была 16.137, и у Алекса на балансе было доступно 11.74 э, токена. При этом в замороженном взайме было 15.545 э, токенов. Дальше. Э, после того, как Алекс через буквально 5 минут снова нажимает кнопку «Обновить», то есть в 6.30. У него уже доступно для использования 1.93 токена. Да? Вот сейчас это тоже обновлю. В 6.30 доступно уже больше токенов. Потому что за вот эти с началом 30 минуты было произведено обновление стоимости и токен вырос в цене. Соответственно, у Алекса разморозились дополнительные единицы его цифрового актива. Следующий момент. Далее Алекс пошел заниматься какими-то своими делами. И следующее обновление он а, сделал уже вечером через 10 часов, к примеру. Рассматриваем этот вариант. Алекс нажимает кнопку ⁇ Обновить ⁇ и это обновление происходит в 16 часов 41 минуту, то есть примерно через 10 часов и 40 минут. В это время, 1 ноября в 16.41, у Алекса уже доступно для использования 18 токенов и 31 сотое. Да? Как мы видим, разморожено уже 1539 токенов. Обращу, обращу ваше внимание еще на одну такую нюансную деталь. В верхней части экрана, да, оранжевым прямоугольником выделено. Когда Алекс 1 ноября проснулся, ему пришло сообщение, что с вашего баланса было списано 1,23 Токена в качестве комиссии за займ соответственно смотрите что происходит далее следующий следующий раз кнопку обновления алекс нажимает уже через сутки даже не через сутки а на следующий день утром он нажимает на эту кнопку в 9 часов 16 минут в этот момент стоимость токена уже равняется совсем другой отметке. И у Алекса уже на этот момент доступно 25,84 токена. И разморожено уже 1530 токенов. Таким образом, каждый час с ростом стоимости у Алекса постепенно начинает размораживаться то обеспечение, которое было заморожено его кредитом. Алекс может эти токены брать и использовать так, как он пожелает. Он может их продавать на бирже, он может их переводить на какие-то свои дополнительные аккаунты, он может переводить их своим э, друзьям и знакомым. То есть вариантов море. Следующий момент. Следующий, э, в следующий день... Э, с Алекса будет взята комиссия уже меньшего размера, потому что стоимость токенов, которые находятся в заморозке, меньше. И, соответственно, 0,1 от этой стоимости уже тоже меньше. Получается, что комиссия по кредиту становится меньше и меньше с каждым днем. Далее, если Алекс взял кредит, в размере 80% от своего актива, то, соответственно, для того, чтобы эти 80% окупились полностью для Алекса, актив должен вырасти примерно на 80%. Если мы с вами учитываем, что токен растет примерно на 1% в сутки, то, соответственно, в течение 80 дней Кредит Алекса полностью окупился. Он может взять новый кредит, либо переводить эти, использовать эти токены таким образом, каким он хочет. Весь остаток займа, все остальное обеспечение у Алекса также остается замороженным кредитом. Это еще одна тонкая деталь, чтобы вы это понимали. Единственное, что этих замороженных средств для обеспечения Нужно все меньше и меньше и меньше. При этом, когда токены, замороженные на балансе Алекса, продолжают расти, они каждый день размораживаются, когда-то они достигнут лимита хранения, начнут продаваться, и, соответственно, Алекс будет получать каждый день биткоин на свой баланс. В любой момент, когда он видит, что того биткоина, который на балансе появился, достаточно для того, чтобы погасить этот кредит, он может его закрыть для того, чтобы полностью разморозить весь свой токен. Тогда он будет ему доступен для, к примеру, той же функции «Моментальный вывод» или для переводов, или для участия в торговле на внутренней P2P-площадке. Надеюсь, это понятно потому как постарался объяснить максимально подробно. Следующий момент. У Алекса... Вопрос есть... можно, Алек? Да, да, конечно. Я извиняюсь, что прервал, просто потому она забудется. По поводу погашения кредита, возможно ли по частям погашения кредита? Допустим, у меня накопилось 002 токена, я хочу их скинуть на погашение кредита. Не ждать пож... пока Я понял, Олег. Смотрите, мы уже написали тоже такое пожелание в компанию, чтобы сделали. На данный момент а, такого нет. То есть погашать можно целиком только. А, дальше идем. Спасибо. Какие еще есть варианты у Алекса? Да? Как, как он может поработать с этим, со своим займом? Он может вернуть займ полностью. Вот как раз ответ на вопрос Олега – вернуть займ в биткоине. То есть человек может просто… Алекс, когда у него на его баланс постоянно размораживался токен, он продавался, в виде пассивного дохода к нему приходил биткоин, он видит, что биткоина хватает для того, чтобы погасить этот кредит, он может нажать на кнопку «вернуть BTC и закрыть займ. В этот момент, в ту же секунду, его… Все его токены, которые находились под залогом, автоматически размораживаются. Далее есть функция сжигания займа. Большинство пользователей опасаются этой функции. Да, она действительно такая достаточно опасная, но компания сделала такую страховку. Смотрите, как это работает. То есть в любой момент Алекс может сжечь остатки займа, то есть у него есть замороженный токен, он может нажать кнопку сжечь займ и вернуть залог. Соответственно, в этот момент он получает следующее сообщение. Вы собираетесь закрыть займ путем сжигания токенов. Это означает, что мы сожжем 1200 токенов. Это эквивалент суммы займа в биткоине по текущему курсу. Курс постоянно растет. Это вот это обеспечение, оно постоянно уменьшается. Дальше. Остаток токенов, то есть 300 токенов, которые участвуют в качестве обеспечения, будут разморожены и вернутся на ваш баланс. И далее у человека спрашивают, вы подтверждаете, да, сжечь, или нет, не сжигать. То есть человек может эту функцию отменить. Попробовал. Понял, как это работает и отменил, если он не хочет этого делать. То есть сжигание займа полностью сожжет все залоговые единицы его цифрового актива. Остатки будут начислены на его баланс, он сможет их использовать так, как пожелает. Все, друзья, на, на этом я остановлюсь сегодня на вот, вот сегодняшнюю часть.